3 июня 2019 года, и вас, и Беркана. Хорошее сочетание, день больших возможностей, может быть немножечко непредсказуемый энергетически, но все же позитивный. Любая цель, связанная с ростом, будет достигнута. Конь Слепнер обязательно принесет вас в место назначения. Вам сегодня очень многое по силам, действуйте и добьетесь успеха. День хорош для долгосрочного планирования, начала действий в нужном направлении и для окончания различного рода деятельности. Женские качества и женскую привлекательность сегодня можно использовать на полную. Сегодня, так или иначе, вы будете обращать на себя внимание, девочки. Будет усиление личного магнетизма, воспользуйтесь этим. Те, кто до сих пор не создал семью, сегодня очень хороший день для новых знакомств и начала отношений. Вы сегодня максимально привлекательны и перспективны. В отношениях уже устоявшихся пар все замечательно. Укрепление связей, взаимопонимание взаимное притяжение. Можно завести разговор о будущем и начать строить какие-то грандиозные совместные планы. Финансовый день тоже благоприятен, хорош для вложений, инвестиций как финансовых, так и в личностный профессиональный рост и крупных покупок. А еще сегодня практикум новолуния я провожу, уже традиционно, приглашаю всех, вход туда свободный в 20.00 по московскому времени. Ссылочка на вход находится под этим видео, приходите обязательно, укрепим э, силу дня. Воспользуемся этой силой дня и укрепим наши намерения на что-то новенькое Что-нибудь новенькое создадим Ну и конечно же сгармонизируемся, как обычно мы это делаем на этих практикумах Приходите Встречаемся с вами в следующем дне Буду рада вашим комментариям и лайкам До встречи